Всем привет! С вами Дима Грея. Я открываю свой новый канал на Ютубе. Он будет посвящен играм, развлечениям, а также фокусам, которые дадут вам возможность удивить друзей. А возможно, даже я буду снимать видео о своей жизни. Мой канал открывается весной. Во время каникул. Поздравляю всех школьников с каникулами. Подписывайтесь, ставьте лайки, а также зовите друзей. Чао-какао.